Лидер Северной Кореи позаботился о своей стране заранее и закрыл ее задолго до коронавируса. Александр Лукашенко не такой, Беларусь открыта для всех. Так шутят беларусы. А сейчас поговорим серьезно. Привет, меня зовут Яна, и я расскажу вам про влияние коронавируса на уязвимые группы населения например, на задержанных, таких как Павел Северинец и Виктор Бабарико. По информации МВД, в учреждениях уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториях проводятся все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия. С 12 марта раз в 30 дней временно разрешена дополнительная передача чеснока, репчатого лука, яблок, лимонов, апельсинов общим весом до 10 кг, а также одного комплекса витаминов. Уже третий месяц приостановлены краткосрочные и длительные свидания заключенных с родными. Обстановка у нас находится под контролем. Вот Были предприняты превентивные шаги вот. нами, которые были направлены на недопущение проникновения к нам данного данной инфекции. Мы вынуждены были ввести ряд ограничений на свидания, то есть мы перенесли те, которые Я были подчеркну порожны. слово «перенесли», не да. отменили, а именно нет, нет, перенесли. Ни в коем случае. Uh -huh. Личные встречи в некоторых учреждениях заменили на видеозвонки. Так, заключенные в колониях Могилева, Минска и Бобруйска уже воспользовались звонками в скайп. В июне в центрах изоляции правонарушителей отказывались принимать передачи для тех, кто там содержится. Такие меры введены скорее не для улучшения эпидемиологической обстановки, а в связи с задержанием большого количества людей, обвиняемых в участии в несанкционированных массовых мероприятиях. Так было и с Павлом Северинцем. Кроме отказа в приеме передач к находящимся в СИЗО КГБ и в Центре изоляции правонарушителей гражданам, не допускают адвокатов. Так было и с претендентом в кандидаты на пост президента Виктором Бабарико. При этом и сотрудники Следственного комитета, и оперативники не ограничены в посещениях. Это противоречит правовым гарантиям, закрепленным законодательством Республики Беларусь. При этом белорусская республиканская коллегия адвокатов в своем публичном заявлении в ответ на жалобы ряда адвокатов заявила, что угроза заражения коронавирусом все еще велика. Поэтому следует с пониманием отнестись к определенным ограничениям, в посещении адвокатами клиентов со стороны администрации режимных объектов. Есть случаи, когда к задержанным не пускают третьих лиц, включая представителей международных организаций. Так, мы знаем, что к одному задержанному не допустили представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, что нарушает право задержанного на получение международной защиты. Более того, администрация следственного изолятора не предложила никаких альтернатив,